Хороший у нас все по старинке. Да, у нас все позволяют. Могут уже фабрики, производящие, отличаться по качеству. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А, как вас зовут? Степан. А, меня Егор. Хорошие у нас с вами старинные имена. Да. Степан Разин был раньше. Да, помню, такого. Изучал, изучал, изучал в истории и и даже пи, пи, пиво, пиво помню такое свое в молодости. Откуда будешь? Я из Ленинградской области. Я из Тюмени. У вас сейчас уже вечер, да? Или наоборот? Ну да. Уже вечер, да. Еще. У, меня, у, у, у меня, у меня 13 13-22. Да. Вас... На 2 часа разности у нас, а. Там. всего лишь два, я думал, 3. Нет, 2 часа. А вы на. Вы на даче как будто, да? Вот у вас холодильник такой. У меня дом в деревне, да. в, в живут. Пенсионеры, все же так делают. Котор которые могут себе позволить. Вот, да и у нас все позволяют это. Да? да? Да. Дети, нефтяники все. У нас в Винниградской области не все могут всех позволить такое. Ну, у нас в Тюмени здесь все могут позволить. Нет, у меня давно уже куплено дом. Сейчас правда ремонт проводим, да, купят маленький непоняток. А как у вас А как у вас пенсии в регионе? выше средние по региону. А у нас, видишь, у нас еще вот это плюс ну, 60 губернаторская добавка каждый месяц. Так что нормально у нас. А вы как алкоголь употребляете? Нет. Вообще? Нет. Но сигареты вас добьют, наверное, да? 50 лет кури не добьют, ничего страшного. А какие сигареты лучше? Я вот просто не могу определиться, какие сигареты лучше. Я не знаю, я давным-давно курил Петр Первый. Петр Первый? Да. Я, и у меня. У меня, знаете, единственное воспоминание с Петром Первым, когда мне было лет 14, может 16, точно не помню. но короче, где-то начало нулевых я наспор.. 12 петра первого крепкого выкурил я, я, я, я, я ушел ушел просто уполз, уполз зеленый я выиграл спор я выиграл блок оптимы помните да такие может быть фабрики могут обещаться кстати знаете да Могут даже фабрики производящие отличаться по качеству Вот то, что у нас в Питере То, что у нас под Питером делают в этой а, Забыл, как называется Устье усть Жора, по-моему, вот так вот Там, Нет, нет, я беру Калужский Я беру, раньше я брал Ростовский А сейчас Петра не стал Ростовского, я беру Калужский А вот если у вас свой участок есть, вот дача Не право высаживать табак? Зачем? Ну что ж, счастливо вам, я пообщаюсь еще, наверное, с кем-нибудь. До свидания вам, до свидания, был... всего хорошего, здоровья, удачи. Вы приятный мужчина, до свидания.